Привет, посетители психушки, добро пожаловать на очередное новое видео. Почему кажется, что вы проводите большую часть времени в постели, лежите и мало чем занимаетесь в последнее время? Вы тот, кто легко устает и не хочет ничего делать? Считаете ли вы такое поведение, как простую лень и ничего больше? На самом деле, существует много общего между ленью и выгоранием, что может затруднить отличить одно от другого. Выгорание – это негативное состояние эмоционального, физического и умственного истощения, вызванное чрезмерным стрессом и неспособностью справиться с ним. По данным опроса, проведенного в 2010 году, что приблизительно 75% взрослых только в Соединенных Штатах испытывали симптомы выгорания. При этом более 40% случаев являются более тяжелыми. Сегодня, как никогда ранее, стало необходимо просвещать и лучше понимать природу выгорания. И вот шесть признаков выгорания, что то, что вы сейчас испытываете. На самом деле не лень, первый, вы чувствуете себя оторванным от всего. Вы выполняете ежедневные действия, как будто на автопилоте. Есть ли постоянное чувство отстраненности от собственного «я»? Если вы страдаете от выгорания, возможно, вы испытываете одну из тех вещей. Но не совсем осознаете или понимаете, это деперсонализация. Люди, испытывающие деперсонализацию, чаще всего встречаются у тех, кто борется с травмой, сообщают, что чувствуют странное эмоциональное онемение или пустоту, как будто они наблюдают за жизнью со стороны. Они больше не чувствуют себя самими собой, их ничего не увлекает, и они постоянно борются с подавляющим чувством беспомощности и неспособностью вернуть контроль над своей жизнью. Второе. Раньше вы были мотивированы. Лень – это черта характера, а черты характера имеют тенденцию оставаться стабильными с течением времени. Ленивый человек никогда не чувствует, не хочет прилагать усилия или прикладывать себя к чему-то. Но если раньше вы были самомотивированы и добивались высоких результатов, часто преуспевая в определенных областях и только недавно стали истощенным, апатичным и немотивированным, то, скорее всего, что вы страдаете от выгорания, а не от лени, как думает большинство людей. Номер три. Раньше вы были увлечены. Четкое различие между тем, кто выгорает и тем, кто ленится, заключается в том, что у первого раньше занимались тем, чем увлекались, но теперь, возможно, с трудом находят интерес или удовольствие то талант, спорт или просто ваша академическая или профессиональная деятельность в целом, выгорание может привести к тому, что вам будет трудно заниматься тем, что вы когда-то любили или чем увлекались. Вы можете даже возненавидеть или возмутиться из-за того, как сильно вы перетрудились и довели себя до предела из-за этого. Ай! Номер четыре. Вы стали угрюмым и раздражительным. Вы вдруг стали раздражительным и легко раздражаетесь? Часто ли вы чувствуете себя эмоционально неуправляемым в настоящее время и не знаете почему? Плохое настроение и раздражительность – распространенные, но часто игнорируемые признаки выгорания. Поэтому, если вы начинаете испытывать трудности с контролем своих эмоций, особенно если раньше это никогда не было для вас проблемой, возможно, причина в этом. С другой стороны, ленивые люди являются ярким контрастом этому, потому что они часто очень расслаблены, спокойны, умиротворены и не обращают внимания на происходящее. Номер пять. Вы пренебрегаете уходом за собой. Один из самых неприятных признаков, предупреждающих о том, о том, что человек может быть эмоционально и физически выгоревшим. Это если вы начинаете пренебрегать заботой о себе и социально отстраняетесь от окружающих. Происходят заметные изменения в режиме питания и сна. Вы перестаете прилагать усилия, чтобы привести себя в порядок или хорошо выглядеть. И вы склонны проводить большую часть времени в одиночестве, ничего не делая, потому что вы так легко выматываетесь даже от самых простых задач. Разница между выгоранием и ленью заключается в том, что вы не всегда были таким. И номер шесть, Эти изменения происходили постепенно. И последнее, но возможно самое важное кое-что, что вы должны знать о выгорании это то, что оно развивается поэтапно. То есть все упомянутые ранее моменты, потеря интереса и мотивации, особенно в том, что мы любили раньше, ощущение отстраненности от себя и отстраненности от всего, что вас окружает. Социальное отстранение и пренебрежение заботы о себе не произойдет в одночасье. Исследования показывают, что существует пять основных стадий выгорания. Каждая из них имеет возрастающую степень тяжести. Фазы медового месяца, начало стресса, хронический стресс, выгорание и привычное выгорание. Многие люди начинают испытывать симптомы уже на второй стадии, когда стресс еще умеренный, но оптимизм, интерес, мотивация и работоспособность уже могут начать снижаться. А к тому времени, когда вы достигнете пятой последней стадии, выгорание уже настолько прочно вошло в вашу жизнь что постоянная умственная и физическая усталость становятся более интенсивными и труднее поддаются лечению, что делает вас более уязвимым к развитию депрессии и тревоги. Своевременное обнаружение признаков выгорания облегчает получить помощь и восстановиться после него. Вот почему так важно повышать осведомленность о выгорании вместо того, чтобы просто отвергать его как лень, как это делает большинство людей. Поэтому если вы или ваши знакомые может страдать от психического или эмоционального выгорания, пожалуйста, не стесняйтесь обратиться к специалисту по психическому здоровью сегодня и поговорите с ними об этом. Если вы нашли это видео полезным, не забудьте нажать кнопку «Мне нравится». Не стесняйтесь оставлять комментарии ниже со своими мыслями, опытом и предложениями и поделитесь ими с теми, кто борется с дымкой и выгоранием. Не забудьте подписаться на наш канал Немиркин и нажать на колокольчик уведомлений для получения новых видео. И как всегда, суперспасибо за просмотр!